Вечер в яхт-клубе выглядит вот так. Конечно, вот эти тучи несколько смущают. Причем смущают не столько тучи, сколько гром. Не знаю, слышно ли на камере, но он гремит все сильнее и сильнее. Хотя вот там небо чистое. Друзья, сейчас редко ливанул ливень. Короче, наши синоптики нас в очередной раз подвели. Нам пришлось в срочном порядке перепрыгнуть вовнутрь. О, закинуть сюда и розетку, и чайник. Что-то здесь воняет, если честно, проводка немножко. Ну, думаю, что это просто из-за того, что чайник горячий. Короче, вот сейчас в песноке. Кушай, кушай огурчик, ничего страшного. Виша, Витя развешивает накидку. прям. Но здесь все уже, если честно, успела намокнуть. Смотрите. Потому что косой дождь. Я причем успела, Я сидела здесь, он меня достал прямо. Каюке. Я сидела здесь, но вот еда намокла. Да, друзья, еда намокла, но я думаю, что мы эти бутерброды заготовленные из дома сейчас съедим с горячим чаем. В принципе, такие дожди обычно достаточно кратковременные. Ну, конечно, неприятно, неприятно. Под дождем осталось мокнуть наш горшок ну не наш алешкин а там уже вдалеке ясное небо я думаю на открытой воде можно будет увидеть радугу ну что промок конечно Да. А теперь стрипки с отвите. Да. Правда, без... ведь не надо это мокрую вот сюда сейчас. Я понимаю. Натянули палатку. Более-менее сухо. У нас она, это самая давно уже не обрабатывалась а в водоталкивающем растворме, поэтому, в общем-то, не идеально. Ну, вообще, но все намокло еще до того, как мы ее успели накинуть, если честно. Нет, пойду. ну это да. Это дождь прошел очень резко. Еще успею намокнуть. мне <толкнула> повесить. Да вот сюда куда-нибудь на эти. Ну, да, Стасим не смотрим. Ладно, пусть пока мочится. Очень вкусно в такую погоду горяченький чай. Как хорошо, что мы успели его закипятить. Хотя, могли бы здесь закипятить, но... Вот такой закат у нас в яхт-клубе. Дождь закончился. Наверное, лил минут 7-10. Красотень. Конечно, красотень. Пользуясь тем, что мы остаемся здесь ночевать, Витя решил провести их обслуживание. Так, так, так, так. Слышь, Все яхты. А Олежка О -о -о. ему помогает. Счастливо. Возвращается скорей. <слыш its> <слыш its> Счастливый, что мы помахали в ответ. Аллигатор у нас любит встречать и провожать всех гостей. Меня потихоньку загрызают. Комары. Да, на моторе. Разбирается, что яхта соседняя пошла не под парусом, а на моторе. Олежка позирует. Покажи свой браслет от комаров, Олеж. Вот, смотрите, какой у него браслет от комаров. Пониже. Вот такой вот у него браслет от комаров. Не знаю, как будет работать, это я нашла запасы с прошлого года. Олежка меня все вытаскивает погулять. Дай руку вот так вот мы в браслетах вон у меня на ноге браслет и на руке в которой я держу камеру у олежки тоже на руке и на ноге браслет пойдем кормить комаров как вариант хранения стакселя ну, честно говоря как он будет выглядеть после такого хранения не знаю но тоже вариант мы с собой стараемся более ровно держать. Хотя у нас паруса достаточно потрепанные. Перед тем, как лечь спать, Олежке нужно посадить батарейку. Да, Олежка? Чтобы ни на что не осталось сил и крепко заснуть. Остатки энергии Олежка решил потратить на батут. Да. Мама! Да! Так, ну что? Олежка наконец-то напрыгался, набегался. Правда, с батута мне пришлось его утаскивать <таскивать> со слезами. И вот пора нам уже что-то скрылить. В принципе, еще на улице достаточно светло. Да, в яхте уже достаточно темно. Да, кстати, браслеты, в принципе, вроде бы помогают. У меня на одной руке браслет и на одной ноге браслет. Вы знаете, не ощущаю укусов. Комары вокруг летают, но вроде бы не кусают. В нашей части яхт-клуба на яхтах ночуют единицы. И мы сегодня среди них. Яхтенная обувь маст хэв. Казалось бы, на ровном месте. Спускался в каюту, задел лавочку и себе ноготь, ноготь тебя а палец. Ну, у нас есть аптечка. Как? Конечно, аптечка такая машинная. Поэтому там, грубо говоря, одни бинты рассыпающиеся, пластырь, перекись. Но мы к ней уже не первый раз прибегаем. Вот так вот у нас получилось обустроиться. Олег, не выключай свет. У нас здесь есть лампа, но она больше светит на переднюю часть каюты, а вот нос остается в темноте. Спокойной ночи. Еще А я пытаюсь поедеть. Всем доброе утро. Что я могу сказать про ночевку в рикошете? Это кошмар. Это как в палатке. Но у меня ребенок лазил по, всей, по всем сиденьям, по всем лежачим местам. В результате он где-то у меня под боком лег. Мне было неудобно. Теперь ужасно болит шея. А еще ночью было прохладненько. Не скажу, что прям холодно, но прохладно. И мы, по ходу дела, не подрассчитали с количеством одеял. Мы взяли только три плитика. Олежке, естественно, свой не понравился. Он всю ночь стягивал мой. Ну, короче, вот скажу честно, по документам наша лодка рассчитана на 5 пассажиров. Там 4 полноценных спальных места. Ну, я не знаю. Может быть... Если убрать все вещи, я подчеркиваю все вещи по рундукам. Но у нас все вещи по рундукам не влазят, И два лягут в носу. Если еще два типа маленького роста. И два человека лягут по бокам, а ноги засунут в так называемые гробы. Ну, то есть в пространство под сиденьями кукпита. Может быть, тогда. Но мне лично было спать жутко неудобно, потому что места объективно мало. И, в принципе, да, некоторые склад... сравнивают с палаткой. Наверное, удобство действительно как в палатке. Но проблема в том, что отдых в палатке я не люблю. Так что вот так вот. Сейчас иду умываться и выбрасывать мусор. Ну что, я убылась, у меня, конечно, адски болит шея, Ну, возможно, потому что я неудачно лежала, ну, потому что мне приходилось вот так вот Олежечку обнимать, который не стал спать на своем месте, и подполз мне под крылышко. Вообще, спали крепко, то есть я как с вечера заснула, так ночью и не просыпалась. И, в общем-то, проснулась где-то почти 8 утра, нормально. Нормально, единственная шея адский болит. И было очень тяжело встать, потому что хочется сразу встать и расправиться. А расправиться, даже сидя, в рикошете с моим ростом и с Витикером тоже не получается. Расправить спину можно только, когда выходишь из яхты что утро прекрасное скажу честно утро шикарное просто потрясающее настроение хорошее но лодка нам нужно побольше это при том что сегодня с нами ночевал только один ребенок потому что было гостит у бабушки <звы> <звы> <звы> что, папа шикотит да Наша ступенька из каюты трансформируется вот в такой столик, который отлично устанавливается между сидушками в коппите. Поэтому сейчас будем делать салатик и завтракать. Юля у нас режет салатик, хозяюшка, Ой, Митя, меня я забыл досочку, поэтому режем на тарелочки. Вот так вот приходится после ночевки на яхте прибегать к услугам массажа, ну не профессионального, но срочного массажа, потому что у меня прям шея затекла, я спала не, на не своей подушке, Как получилось, что моя оказалась у Вити. Ну ты сказал, ну ты знаешь, вечером мне было удобно лежать, смотреть киношку. А вот кудро оказалось очень болезненно. Собственно говоря, боль в спине меня и разбудила. Да, да, вот, да, да, да, да, да, Олежка тут прыгает. Спасибо. Тем временем наш завтрак приобретает уже более вкусные очертания. Сейчас еще порежу зелень. И можно будет кушать. Итак. Мы закончили завтраком умыли посуду сейчас наверное пойдем покупаемся на мель витя вернулся с утренних процедур я добылся в машине да. и заодно мы отнесли в машину подушки одеяла чтобы они нам не создавали лишний балласт. И теперь у нас вот так вот, чистенько. Ну что, друзья, уже почти три часа воскресенье. То есть мы на яхте уже больше суток. Ну, что я скажу. Комфорт в рикошете, конечно, наверное, как в палатке. А, правда, стены попрочнее. Что существенно радует разместиться можно но мне было неудобно к утру адски болела шея вот просто адски. до сих пор она поваливает думаю даже чем-то мазать придется но что касается возможности спать здесь возможно ночевать возможно вдвоем было бы конечно удобнее с детьми не так комфортно